Здравствуйте! Начинаем очередные замеры, последние, за два месяца. Обхват груди был 106 сантиметров. Сейчас стал 104 сантиметра. Обх... А полнота груди как была, так и осталась. Только обхват ушел со спины. Обхват талии. Обхватали талии был 96 сантиметров. Сейчас сколько? Восемьдесят два. Плюс пять сантиметров был два месяца назад. 96. Сейчас. Восемьдесят два восемьдесят два ниже пять сантиметров, был два месяца назад сто три сантиметра, сейчас восемьдесят девять обхват бедра два месяца назад был 105 сантиметров так. бедро 95 обхват руки правый 32 сантиметра 30. Обхват был тридцать двадцать девять. Обхват ноги был пятьдесят четыре. 51 ноги были одинаковы ну и сейчас вот 51 и 5 вес 2 месяца назад 72 и девять килограммов. Сейчас шестьдесят пять и пять. Вот так мы изменились за два месяца с помощью Оли. Я очень ей благодарна за новое тело. И всех поздравляю с наступающим Новым Годом!